Всем привет, дорогие друзья, с вами был Геймер. В этом видео я покажу, как я срусь-сусь и вижу от хоррор-игр. Думаю, вам это понравится, хотел сказать, то есть, думаю, вам это понравится, но не в этом суть. Вы будете не наблюдать своим лицом, а вы будете слушать звуки того, как я просто боюсь и прям критически люблю, но очень сильно боюсь хоррор-игр. Видео не было, потому что начался все таки девятый класс, ну а летом я отдыхал, так что я готов стоять перед вами на колени, целовать вам ноги. Я уже чуть-чуть усовершенствовал свою группу ВКонтакте благодаря своему другу и модератору, уже создал чат группы, чуть-чуть обновил группу. Мой друг в Сейчас закончится демочка, и вы увидите все видео. Но ну, а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья! С вами Apple Gamer. В этом видосе мы поиграем в игру Кейс Animatronics. Что ж, я чуть-чуть бавил звук в своих наушниках, так как звук в этой игре громкий. Я не нашел значения, как бавить звук в меню, так что извините, пожалуйста, у кого что будет громко, а мы начинаем. Так, не забудьте надеть наушники. Внимание! Людям со слабыми нервами и беременным не рекомендуется играть в данную игру. Все прочитали? Что ж, Ждем начала игры. Э, в данном меню FPS зашкаливает это 170 Но сейчас проверим, сколько FPS будет в игре именно. Так, что ж, игра уже загрузилась. Нажмите пробел, чтобы пропустить туториал. Нет, не не туториал не будем пропускать. Похоже, я уснул уже почти полночь. Это еще что такое? Странно. Кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Так, я смотрю, у нас мало фпс. Давайте я сейчас кое-что перенастрою, чтобы вам было лучше и качественно смотреть ролик, и мы продолжим. Что ж, все, легкие манипуляции такие я проделал. Чтобы взять фонарик, найдите на него мышка и нажмите кнопку Е. E. Так, фонарикчик. Так, нажмите правой кнопкой мыши, а, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Кстати, клавиатура похожа на клаву ОКЛИК. Сколько же все это стоит? Так, ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Лет через десять такие везде поставит. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батареи. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Да-да-да. Выключись. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. <зарк> Черт а возьми. Это еще что? Начинается. Мне нужно найти диспетчерскую, включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Батареечек нет. Такс. Ну, я до этого чуть-чуть поиграл. туториал стрел, Так что, думаю, что сразу пойдем туда, куда надо. Так, давайте включим везде свет. Где-то были лампочки, помню. Проводов нету, странно. Так что управление основное я знаю. Так. Лампочки еще где-то было. А, да, не помню где. Ага, вот есть. Так, нам вроде бы сюда. Ой-ой-ой. Очень страшно. Ну-ка, свет. Мне интересно, как работают эти лампы, и от чего они работают, ли в помещении не работает свет. Охрененная физика в игре. Так, нам куда? Так... Ага. Ладно, включаем тебя. ТВОЮ МАТЬ! Не-не-не-не, я не пойду сюда. Ты не встал еще? Блин. Я заблудился, а. Борная... Борная... раздевалка комната допроса что еще одна раздевалка вот спецназначья ничего не работает понятно Киросе, я чуть не пересрался. О, мой гад, это очень страшно. Страшно. <связывается> чуть кишки наружу не вылезли. Пресница уже такой. Так, уже полночью, пойдем домой. О, мой гад. Надеюсь, я пойду к тебе звонить. Я пишу. Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Какие новые системы наблюдения. Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем часе я уже забрал у него прошлое. Попробуй их. посмотрим, что это стоишь на самом деле. Что за фиг? Что за фиг? Гроза не отжалю. Надо бы сходить проверить щиток диспетчерской. Можно кушать пончики, отлично. Но если этот сейчас не вылезет. Давайте сразу же включим здесь свет. Опа. Эта музыка меня очень напрягает. Бэмкью. Вообще это Бэмкью? Ладно. Мне очень страшно, ребята, очень страшно. Блажечка, давайте сходим, посмотрим. Е-мое. Один, два, ноль, один. 12.01, окей, пошли. Я смотрю за тобой. ух о, май гад! Аж в под кинуло! Фух. 1, 2, 0, 1. Отлично, осталось найти электрический щит. Дверь нельзя никак закрыть. Закроем нахер. Его же тут нету, видите, да? Все. Надеюсь, он не появится. Так, а! лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Отлично. Теперь во всем здании есть свет. <свят> Опа, нанья. Больной ублюдок. Гигантская кошка. Что еще придумаешь? Так, надо держаться подальше от вентиляции. А, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Чем будет кабинет Бена? Что-то Кончики больше нельзя допахавать. Тихо. Мне кажется, я сейчас сдохну. Shut Он же был не рядом со мной! А -а -а -а, он же был далеко от меня! Ой, а -а -а, а -а -а, как страшно! В общем, ребята, я думаю, вы поняли, что это за игра. Это, как можно сказать, так, показатель данного видео, что я не забыл о своем канале, что я буду играть во всякие разные игры, которые вы мне предлагаете. Вот, в моем... Модератор мне предложил сыграть какую-нибудь хоррор игру или просто какую-нибудь игру. Я нашел вот эту игру, мне понравилась, я решил в нее сыграть. Э, так что давайте, кидайте в чат группы свои предложения. Да, я создал чат группы, вы там можете писать, общаться со мной. Так что давайте, переходите в чат группы, группу я оставлю в описании. Всем удачи, всем пока-пока. Не забудьте, кстати, подписаться на мой канал.